Ювелир из Петербурга пополнил коллекцию Эрмитажа украшениями из пластика, дерева, стекла и даже волос. 36-летний Юрий Былков стал востребованным дизайнером после того, как его нестандартными работами заинтересовались искусствоведы Государственного музея. Как школьный двоечник нашел свое призвание и в чем ценность его работ, Анна Попова выяснила, что вдохновляет ювелира и примерила необычное украшение. На официальном сайте Государственного Эрмитажа в категории «Русское искусство и культура» теперь можно найти необычные украшения Юрия Былкова. Причудливые кольца в виде сфер из титана и бразильского бука, массивную подвеску в форме анатомического сердца и серебра и шнура – три работы современного дизайнера искусствоведы сами отобрали для тематической выставки. Теперь они находятся и в хранилище Эрмитажа, и в каталоге музея. Юрий Белков практически не использует драгоценные металлы в работе. Привычные для него материалы латунь, титан, пластик, дерево и даже волосы. У изделий причудливые формы и нестандартные размеры. Некоторые из них, шутит автор, подойдут и для соблюдения социальной дистанции. Например, колье из согнутых вокруг шеи железяк. Или вот еще интересный объект. Кольцо из пластика и искусственных волос, похожих на гриву сказочного единорога. Обычно я делаю из таких материалов, которых может быть много и которые не кончаются. Мне нравится, чтобы можно было сделать много экспериментов. Понять, как все это работает, и потом сделать хорошо. Вот дерево вот, вообще не кончается никогда там титана, сколько угодно можно накупить. Наверное, не очень дорого, не очень неприятен в работе. Зато красиво превращается в синий цвет. То, что его украшения попали в запасники Эрмитажа, Юрий Былков, конечно же, считает большой удачей. Подаренный на память каталог он бережно хранит. Говорит, следующая цель Лувр. В том, что современными авторами интересуются именитые музеи, нет ничего странного, считают искусствоведы. Юрий Блуков работает а, с нетрадиционными ювелирными материалами. А, как правило, это титан, пластик, стекло. Таким образом, его изделия становятся драгоценными не по материалу, а по сути. А, это нетривиально, самобытно и очень интересно. Было очень интересно хранителям познакомиться как раз с работами вот Юрия Булкова, также его коллег. И да, у них был запрос на это. И действительно, на тот момент в коллекции совсем не было подобных работ. Сейчас у Юрия Былкова есть постоянные заказчики, которые ждут выхода новых коллекций автора. Железячки, которые скрутил Былков, стоят десятки тысяч рублей. Однако путь художника не был безоблачным. Юрий с трудом окончил школу. Говорит, в детстве страдал дисграфией и дислексией, что осложняло взаимоотношения с учителями. Призвание нашел во время просмотра любимой передачи по телевизору. Посидел я дома, смотрел магазин на диване, а там показывали драгоценности. Девушка сидела и показывала золотые колечки, сережки. Я думал... Блин, как красиво. <свят> Хочу. <свят> ну и вот, а потом какая-то передача была про красносельский лицей, ой, училище, что там есть ювелирное училище. Я подумал, вот же, надо мне туда идти. Учился современный дизайнер у классических мастеров. Поначалу вдохновлялся Фаберже, но решил найти свой стиль. Окончил профессиональный ювелирный лицей, поступил в Университет культуры и искусств. Все эти годы за его развитием молчаливо наблюдает соратник и лучший друг. Как и у любого мастера, у Юрия Булкова есть муза. Это домашний питомец Пекинес Цвиса. Собаке 14 лет и она еще помнит первые пробы пера своего хозяина. Юрия утверждает, что она кроме шуток оценивает готовые ювелирные изделия. Если ей нравится, она их облизывает, а если нет, уходит. На оценку пушистому эксперту мы дали и кольцо из латуни, которое Юрий сделал во время съемок сюжета. Свиса выдала свое положительное заключение. В Эрмитаж этот образец попадет едва ли, но вот своего покупателя точно найдет, уверен автор. Анна Попова, Евгений Луценко, Татьяна Климова, "Известия", специально для телеканала 78.